Сколько? Сорок семь. Стоишь сколько? Ну, смотря, что. А, полторы. Двести... Три пятьсот в час. Три пятьсот. Губа не дура. Губа не дура, две двести. давно стоишь свежая сюда только-только подвезли